Выражение уверенности на английском. No doubt. Без сомнений. I am certain. Я уверен. I bet. Готов поспорить. Выражение неуверенности. Perhaps. Возможно. Probably. Вероятно. I have a feeling. У меня есть ощущение. Выражение своего мнения. To my mind. На мой взгляд. To be honest. Честно говоря.